с вами уже не первый раз в таком составе встречаемся, обсуждая вопросы развития малого бизнеса. Большое обсуждение было в Тобольске. Мы с вами подготовили ряд идей. И сегодня я хотел бы, чтобы мы окончательно все обсудили, поставили в этих вопросах акценты. И сегодня же я хотел бы подписать указ, где будут Указаны меры по развитию малого предпринимательства, прежде всего, связанные с необходимостью снятия избыточных административных барьеров. Вы понимаете, о чем я говорю? Во-первых, это уменьшение количества проверок до одной проверки в три года, с тем, чтобы внеплановые проверки происходили на основании специального решений или согласования органов прокуратуры. во-вторых, это устранение так называемых внепроцессуальных прав органов внутренних дел по проведению проверок малого бизнеса. Это переход к преимущественно уведомительному порядку регистрации предприятий малого бизнеса, широкое внедрение, обязательного страхования ответственности малых предпринимателей вместо лицензирования и ряд других вопросов, облегчающих жизнь малому бизнесу. Кроме того, предлагаю обсудить отдельно вопросы, связанные с арендой помещений для занятия малым бизнесом, земельные вопросы и вопросы присоединения к сетям. То, что на самом деле в экономическом плане тормозит развитие малого бизнеса в стране. Напомню, что мы договорились к 2020 году, поставить такую цель перед собой, 60-70% активного населения страны должно заниматься предпринимательской деятельностью. Задачи большие. Давайте сегодня примем те решения, о которых говорили в последнее время. Спасибо.